Я приветствую вас на своем канале. Я хочу напомнить о том, что такой бокс, как Эдчерта ACD.com до сих пор платит. Вот видите, у меня здесь написано, что доступно 2.14 на вывод. Я только что эти деньги вывела. Это я вам докажу попозже, сейчас я вам показываю, как это делается. Значит так. Зарабатываем мы здесь на серфинге. Рекламы дофига. Да наоборот, вот видите, сразу вышло доказательство. Значит, заработать открываете серфинг сайтов. Угу. Здесь очень дорогой серфинг. И вот здесь у вас будут сайты, ссылки. Вот, есть еще один. Как раз вам покажу. Посмотрите. 10 копеек за 10 секунд. Еще один. Сейчас еще добавлю. Давайте подождем 10 секунд. Это не так уж много. Внизу идет таймер. Когда рекламируемый сайт появляется, тогда идет таймер. Итак, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 звездочек нажимаем на 6. Мне зачислено 10 копеек. Значит, этот самый убираем. И как видите, у меня здесь по нулям. Сейчас надо этот э, обновить. А, он у меня ушел туда. Вот, видите, обновился, у меня 10, 10 копеек уже появилось. Сегодня я уже вывела отсюда деньги, я вам покажу. Вывод здесь от 2 рублей. И выводить здесь надо вот таким образом. Нажимаете на «Финансы», э, «Заказать выплату». сейчас я не смогу заказать выплату. Э, но вы нажимаете «Выбрать и продолжить» сейчас выводи, Должен, выбрать пожалуйста. и продолжить ну тут уже видите у меня выведено вот сегодня вот появится вот такая вот нет строчка такая не появится появится а, строчка сделать. чтобы вы написали чтобы вы написали код который придет вам на почту ну там разберетесь, там все очень понятно, тем более, что у меня есть видео на канале об этом буксе. Итак, теперь что у нас еще здесь интересует? Естественно, реферальная система. Можно мне в сайте, да и все. Мои рефералы. Я в сайте, ни одного типа нашего не увидел. Здесь должна быть реферальная теперь, ссылочка. Вот моя реферальная ссылочка. Она будет под видео. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Я, как правило, отвечаю. А теперь перейдем на Payer. Обратите внимание, 26 сентября выполнил перевод и выплата с проекта ADD-ACD. То есть он до сих пор платит. Возвращаемся сюда. Надо еще будет потом, подождите, профили. Где же тут? По-моему, сейчас посмотрим профиль. Профиль. Там коллаж где-то Никто коллаж. коллаж не Честно коллаж, говоря, коллаж. сейчас не помню, надо... А, Здесь вот, настройки. В настройках вы должны будете вбить э, свой номер кошелька. Все, Я сейвить, работаю с Пайером. Вот. номер сюда вбиваете и так далее ну основное я вам показала то есть сайт работает сайт платит вывод от двух рублей наберете рефералов будет быстрее набираться чем у меня у меня наверное нет рефералов но не суть важно главное что работает и выплачивает поэтому я отсюда выхожу Такой вот вид, когда вы еще сюда не зашли. Здесь надо, естественно, сначала зарегистрироваться. Давайте посмотрим, какая регистрация. И, по-моему, сюда можно заходить несколько раз, потому что периодически появляются новые ссылки. Вот, регистрация. Здесь логин. Господи, не вижу. Здесь имейл. Здесь... здесь Здесь пароль и создать аккаунт. -э рекомендую Gmail почту. Так, основное я вам все показала. Сейчас переходим на главную. Я вам очень рекомендую этот сайт, особенно для новичков, потому что 10 копеек за 10 секунд это очень хорошо и еще бывают э, видео за видео тоже за, за 10 нет там по моему за 20 секунд дают 16 копеек но видео бывает не всегда вот сегодня его не было вчера было ну еще можете поинтересоваться что как и почему основное я вам рассказала показала пользуйтесь на этом все. Всем, как всегда, крепкого здоровья и больших доходов.